Программа «За Донбасс» на Первом Республиканском. Здравствуйте. У нас в студии историк и поэт Владимир Скобцов. Ну, здравствуй, Володя. Здравствуй. Понятное дело, сегодня у нас тема может быть только одна, да, сегодня День России, об этом будем говорить. Но, но, я не могу не спросить, ты в армии собрался, что ли? Э, ну, я-то хочу, но возьмут меня или нет, это пока решается, пока вопрос спорный, я, конечно, старенький, да. Мы делегацию, мы делегацию соберем, Володя, пойдем туда. Тебе сколько лет? 62. Вот и все. Вот и все. Тебе не кажется, что ты с гитарой будешь ну, полезнее, чем... Ну, я так и хочу заниматься политработой. Дело в том, что я и по образованию как раз политрук, да, и дело в том, что идеологический фронт, он так же значим, как и боевые действия. И то, что я делаю, это не стихии песни. Это идеологическая концепция, где есть четкие формулировки мотивации, аргументации. И, в общем-то, это политработа. То, что я делаю. И я хочу это делать э, в войсках. Но ну, я и так или иначе делаю, но это по личным э, связям. Я езжу на передовую, э, к своим знакомым я звоню, и получается так, что вот я выступаю перед военнослужащими. И э, сейчас, во время спецоперации, я вижу это как свою первоочередную задачу. Во время спецоперации, да, у нас тут уже, судя по тому, как всю там последнюю неделю, или сколько там прилетает... По Донецку, да не только по Донецку, это же Горловка, Синовато, ну как всегда, как всегда. Причем ты заметил, что чего прилетает, да, прилетают уже из качественного. Три семерки. Да, качественного американского оружия, да, 155 калибра. Ухо и так люди говорят, что просто. Ну пакет градов возле моего дома выпал. Я это все наблюдал непосредственно вживую. А сейчас мы сидим тут смеемся. Я вчера так как-то бродил, и потом вдруг мысль у меня мелькнула, ну, по интернету, мысль как мелькнула, мы тут сидим, да, я не знаю, или мы привыкли уже за 8 лет к этой войне, хотя говорят, что к этому привыкнуть нельзя, особенно сейчас. Между прочим, многие отмечают, что сейчас э, это даже не 14-15 год, потому что такими калибрами центр, допустим, города, да, ну... Еще не было, да. Три школы два раза подряд, да, они что-то специально меня. Да. Я так думаю, что... Те, кто надежду какую-то имел на недвижимость в центре Донецка, а сами проживали где-то в районе Верховной Рады, они поняли, что уже не вернутся. И если центр как-то крышевался, скажем так, да, то сейчас это прекратилось. И та же ситуация с Изовсталью, которую потерял олигарх Ренат Ахметов, вот, по-моему, связана с этим. Ну а то, что гибнут мирные люди, это, конечно, не... это им, конечно, все равно. Все равно. Я помню, был, когда а, один из первых таких вот обстрелов Российского района, центра самого, когда вот, когда на школу, и погибло пять человек, и там учителя были, да? И в комментариях, я уже в какой-то программе это даже говорил, я в комментариях у них прочитал, там, у этих э, древних укров, э, кто-то из них там писал. Вот это, я, ну, это жаль. Вот около 50. Да, да, да. А да. то что это, ну, 5. Ну, 5 это ж. Да. То есть я, кстати, не представляю себе. У нас, между прочим, когда там люди гибнут, так у нас волнуются, на самом деле. Ну, гражданские, да. Ну, понятное дело, что их сыновья тут, мужья тут творят безобразие, да. Ну, это же как бы гражданские, мало ли, там, женщины, там. Ну, это человеческая жизнь, она бесценна. Ну, вот у них так. А смотри, а вот э, День России, да? День России. Ну, тут Херсон, часть Запорожской области, часть Харьковской области. Я уже не говорю о республиках Донбасса. Это же как... Э, Опять же, древним укром, это ж, они ж, у них же нет России, они вообще ее ну, на карте не признают. Они только, когда официально надо санкции на Россию там, попросить, чтобы еще больше наложили, тогда они говорят Россия, да? А так они что пишут? У них даже официальное вот эти всякие там агентства информационные смотришь, они макшанцы пишут, да, там что-нибудь такое, Россия не пишут, Ну или с маленькой буквы, на худой конец они пишут Россия, но в официальных в официальных источниках. да, То есть у них информационное агентство, государственное такое себе позволяют, Я они, не могу себе представить. Но сейчас у них будет же как серопом, действительно. Я представляю себе. Восемь лет ну, максимальной вот такой обработки не прошли бесследно. И мы это все видим. И говорил про идеологический фронт, что нам надо необходимо работать очень, очень сильно, срочно. Им повернули сознание. Оскорблять человека по национальному признаку, но это ниже э, достоинства оскорбляющего, понятное дело. И это, это вообще недопустимо. Любую страну нельзя оскорблять. Вот. Ну, окраина, в общем-то, не состоялась как страна, она не состоялась как государство. И вот если они украинцы у, украина это по-польски а по русски это окраина тогда я центровик нет такой национальности топонимику не надо смешивать с национальным признаком Мы русские люди и об этом мы им напомним А ты знаешь вот насчет напомним недавно думал смотри а почему они так себя ведут Ну, потому что фронтир да, окраина пограничие, да и вот смотри если э, ну так, если вспомнить историю, ну то историк поправишь, если что. А, если вспомнить, да, вот историю, то есть на тех землях, где плотно ну, стоит российская власть, да, там все нормально, может, все люди как бы понимают, мы русские, мы тут. А на пограничье ну ж как всегда было. Ну, все эти Гетманы вспомним, да, туда, сюда, туда, может там, может, там печеньки вкуснее, да и побезопаснее будет. И это, и нет, или там или здесь. И они вот это все рассеивают на всех людей, которые там живут, да, как бы проецируют. И люди, они уже не понимают, кто они на самом деле, да, вот окраина, они туда-сюда. Вот заметь, когда никак, с таким менталитетом государственности ведь не построили совершенно, в принципе, ну, такой устойчивой, долго, и они ее, в принципе, никогда и не строили, не могли. А, а когда у них там была государственность? Когда ее туда Россия приносила? Вот Россия принесет, и пока Россия сильна, во славе, стоит крепко... Благоденствие, да, особенно, вот, вот, вот там, кстати, благоденствие, да, Совершенно верно. только какой-то раздрай, раздор, чему ему случается, и понеслась опять Мазеповщина, вот Мазеповщина, я даже недавно так для себя сфор сформулировал, да, что такое у них национальная идея, предательство, да. что такое у них, как бы это, ну, вот архетип, да, вот этой вот элиты, как бы элитки, вот этой вот украинской, да, Иуда. Ну, Совершенно, а кто верно. Еще? Совершенно верно. Мягкая сила ну, русского языка было такое определение, которое дал президент России, очень правильно. Язык работает очень интересно, действительно мягко. Украинский язык управляет поведением, как и русский язык управляет нашим поведением. Слово управляет нашим поведением. Русский язык это, безусловно, Пушкин, который, собственно, и создал разговорный литературный русский язык это Пушкин. И ключевое стихотворение Пушкина: мы не признали наглой воли того, пред кем дрожали вы. Мы выполняем своим поведением. Вот как Донбасс с 2014 -го года не признает наглой воли, как создавался украинский язык принцип. Лишь бы не по-русски. Для русского человека язык, даже письменность, не просто какие-то закорючки. А у нас же и кириллица, и глаголица, это все перевод священного писания. Это очень такие серьезные, знаковые для человека с русской ментальностью вещи. И вот когда ты отказываешься от материнского языка, родного. Ты совершаешь акт предательства, но ты не замечаешь этого. Отказываясь от русского языка, переходя на украинский язык, по сути, предательский. Человек говорит, ну он же прекрасный, он звучит хорошо. Такие песни замечательные. Это они як спевают. Як спевают. Ну, они потом могут ночью зарезать, это для них но тоже. спевают такая. днем хорошо. А днем спевают отлично. Вот, а, вот эта вот формула... Об этом и Гоголь предупреждал, ведь у него бесовщина в вечерах на хуторе, это ж не вестерн полтавский, нет, там бесовщина в церквах, там же вий, там же все, он об этом. А про Тараса Бульбу я вообще не говорю, там прямым текстом, но, видимо, не услышали. И вот э, это действительно такая карма окраины, вот этой юго-западной окраины России э -э – ну что ж, надо лечить, надо заниматься денацификацией. Другого способа нет. Если этого не сделать, Россия будет. Россия никогда не погибнет, но она получит очень серьезный удар. А это по любому, в любом случае придется делать. Недавно было там 350 лет, да, Петру великому первому. По-разному к нему относятся там всякое, но вот этот вот ход собирание земель, да, вот это вот расширение пространства, собирание земель. Мы же никуда не делся, кстати, вот Путин нечто подобное сказал по, по поводу как раз дня рождения Петра. И возвращаемся, да, к Дню России, то есть декларация о государственном суверенитете и так далее. То есть вот Россия обозначила, да, что она, ну да, пришла. Пришлось ужаться, ведь не от хорошей жизни это все произошло, да, пришлось ужаться, там, союз развалился, но она ужалась, собралась, и вот. Это историческая закономерность. Только <coughs>, идиот в ожидании Востока смотрит на Запад. На Востоке у нас очень интересный, богатый сосед с опытом, культурой Китай. Это же империя которая собер... собрала свои земли и прекрасно существует в имперской традиции своей, китайской. Но почему же отворачиваться, отказываться от таких э, примеров? Тем более, что э, такая большая территория, она управляется только сверху вниз она по-другому не может жить, существовать, а чтобы развалить, надо ввести так называемую демократию, и пойдет вот это вот разделение. И Слушай, только... ну говорили же о Петре, ну с тех пор, как Петр, как даже не Петр, это же собрались, люди добрые сказали, Петр Алексеевич, не хочешь императором, надо уже, потому что, ну уже, ну, ну, уже Северную войну выиграли, ну уже надо, да, уже там императором, Но это ведь тоже, это ведь империя, ну куда мы от этого денемся? Да? Никуда мы от этого не денемся. Российская империя, Советский Союз, ну в таком обличии, да, вот в таком, да, ну как бы тщательно скрывали, да, но империя, никуда не денемся. И поэтому тут же тоже традиция, тут даже на Китае надо. Да, да, да, у нас своя империя, у нас своя империя со своими традициями, очень достойными. Очень достойный, нам есть чем гордиться. Володь, что ты нам ко дню России-то ведь приготовил? Же. Да, я принес свежее стихотворение, на него Сергей Галанин сделал замечательную песню, но я петь не буду, чтобы не испортить, а прочитаю как стихотворение. Хоть режьте родину, хоть ешьте, От злых невежд. мороз по коже, И смерть становится моложе. И жизнь уже не станет прежней. Уже не скроешься в столице И не укроешься в морозы. Тебе воротятся старицей Чужая боль, чужие слезы. Уже забудется едва ли Судьба пробитая осколком. И жить в России надо долго. Нас слишком долго убивали. Над нами звезды, словно в тире. Беда течет по небу Волгой. Война с чертями будет долгой Мы слишком долго жили в мире Пункт изначальный, пункт конечный Не извернуться, не сбежать России жить, конечно, вечно России поздно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 Заглавной пишется в строке, Где нет любви, священней долго, Где у святых тяжелый взгляд, живущие, В России долго, как долг, молчание хранят, Где воронья в крикливой рвани. Извечно есть, что пить да есть Забытых тел на поле брани Из века в век не перечесть Пункт изначальный, пункт овечный а Как надоело умирать Живущие в России вечно по пустякам Не будут врать А вот смотри, ну, у тебя и стихи все такие. Не буду говорить песни, потому что стихи, положенные на музыку. Да, так, да, да, да. Смотри, вот я у одного человека прочитал, ну, споры, да, вот эти все, а какая у нас должна быть э, идеология, ну, там, национальная идея, там, туда-сюда, ну, русская. А он интересную вещь написал, ну, он такой востребовленный э, э, человек, православный человек, и он сказал, а зачем? Может быть, нам и не нужна идеология вот в качестве да, такой какой-то, потому что у нас же есть вера. И если этой верой не пренебрегать, ну, мы будем действовать соответствующим образом. Я бы только там к нему добавил, у нас есть, ну, это, это кстати, действительно так, но у нас есть четыре да, традиционные для России религии, которые мы... Да, это, это, собственно, православие, это, собственно, ислам, это иудаизм, это буддизм, вот они там в регионах всех. И у них же есть нечто общее у всех. Это вот, э, вот дух, да, вот этот самый дух, который соприкасается. Да, ну. И я почему-то думаю, из, этого, из этой формулы выпадают как бы коммунисты. Да, но я вдруг для себя э, так вспомнил, так посмотрел, что мы сделали с коммунизмом, Ну не скажу, мы не, мы, не, мы не обязаны на нем жениться, да? но что мы сделали с коммунизмом, ну, вспомни, как европейцы да? это все понимали, ну очень утилитарно, вот экономика, экономика, все, ну вот тут вот, все, мы сейчас свои права там, всякие-всякие-всякие, но по-моему, кстати, еще и у Маркса было, хотя не буду претендовать на знания особо его трудов, но мы же что сделали с коммунизмом? Мы же коммунизм тоже превратили в поиск правды. да, Именно вот правды и справедливости не как юридического какого-то, экономического, типа вот всем раздать по это самое, а именно познание человека. да, То есть когда человек познает сам себя, когда человек свободен в высшей правде. Да? Мы и это туда превратили. Вот недаром на Западе все время говорят, да это уж у них религия, это уж у них и, и суда. Так может быть действительно, вот скажи, вот идеология нам в таком случае нужна или достаточно... Нашей русской веры просто. Конечно, она должна быть зафиксирована в Конституции Российской Федерации обязательно. Что такое вера? Что такое религия? Что такое русский язык? Вера – это чувство Бога. Не иначе чувствуешь ты или нет потому что чувствование душой происходит одни верят в бога да другие не верят, и тем не менее ну вот это понятно это все холодным умом и линейной логикой не решается чувство слова и чувство бога это синонимы для русского человека для человека который говорит в этом поле в этом пространстве русский язык феноменален в этом смысле и Взаимосвязана русская литература, взаимосвязана с верой, с религией. Ну вот как пример, я, я могу и себя в качестве примера предложить, потому что у меня библейские сюжеты постоянно, как началась война, и сейчас они продолжаются. Это героизм, это предательство. Это все то же самое, только переписывается сейчас, здесь и сейчас, кровью э, людской. Ну, это энциклопедия человека, на самом деле. Совершенно верно. Да. Все сюжеты... Как Гоголь, энциклопедия малороссийской жизни. Да, как, да. Как, как, я не знаю, Пушкин и там остальные поэты, это энциклопедия, собственно, великорусской жизни. Все великие поэты, э, да и те, кто прозу писал, они все к Богу приходили. И вот Гоголь, поздний Гоголь вообще в эту сторону ушел полностью, погрузился. Пушкин. Э, Продолжение вообще. Да, про Достоевского вообще <с> можно не говорить. Все, все к этому приходят, потому что это русская культура, это русская земля. Это все связано с Богом. Вот я себя процитирую ближе к небу, чем Россия, нету места на земле. Вот здесь так. Вот мы очень близки к небу. Вот смотри, я опять же вспомнил там... Мы там перечислили ряд, да, там, там, ну, там Булгакова, можно вспомнить, да. там Пастернака, это Бродского, можно вспомнить, который письмо Брежневу писал, и он писал, что да, но ну, можно, конечно, выехать с родины, да, но э, я всем обязан, э, да, там, России, там я да. всем обязан русскому языку, всем, это, это и есть высшее, да, это и есть, собственно, Бог. И он там, христианский что... поэт. А, Без... можем, а да. можем вспомнить Богоборца, отлученного господина Толстого, который, он же как хитро тоже зашел, ну, как бы, да, да, там, богоборец, да, он, ну, так его, а на самом-то деле он тоже через высшую правду конечно, опускал, конечно. Он, же, он же тоже оттуда, он да по-своему понимал, да, но тоже оттуда, то есть вот в России мимо такое ощущение, что мимо неба не проедешь. Не проедешь, не проедешь, не проедешь. Не, можно попытаться, конечно. Ну и будешь там ползать. За, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Это это не путь. Слушай, да. а все-таки, ну, в принципе, ты уже сейчас об этом сказал, но все-таки вот день России еще раз вернемся. По-моему, ну это э, с четырнадцатого года это уже другой праздник, а не тот, который да, был изначально. А уж теперь да. С спецоперацией, с, с войной. Но это, он еще, по-моему, изменился. Он стал вот восприятие, что такое сейчас День России. Для нас и для всей России, кстати, вот этот праздник должен подчеркнуть, поставить все точки над И. Донбас это и есть Россия. Россия там, где за нее гибнут. Восемь лет Донбас сдерживал агрессию. Наконец-то сказали это прямым текстом. Признали агрессию Запада, потому что это был геноцид русского Донбасса. И когда сейчас чествуют военнослужащих в России, награждают, я при этом хочу крикнуть, а наши, которые 8 лет в окопах провели, вот Россия, это сильные люди, которые сражаются, в общем-то, за русский язык, а это значит за веру, вот о чем мы говорили, за все эти духовные ценности. Ты знаешь, я сказал, за веру, у меня сразу, ну, автоматически, за веру царя и отечества. Ну, так, да, да. Вот, слава Богу, у нас есть и царь, и отечество, и мы можем гордиться и тем, и другим. Чем завершать? Ну, чем завершать. Песни, песни Я думаю, завершать. чуть веселее, что поставить после себя хорошее впечатление. <свят> Я спою песню веселую. Это такая своеобразная лекция о международном положении. Вышел Байден на крыльцо, Превратилась с кровь в венцо. Для него мы как китайцы, надо но поди лицо. Если б не было войны, то и не было бы вины. Как того не понимают вдовы матери. Езд бананы круглый год, нам не братственный народ, он с Россией связан прочно, ни нагадит, не заснет. Ладно, курим пацаны, лишь бы не было войны. Лазаретов. До погостов обескровленной страны Между первой и второй Перерывчик небольшой Вот и третья мировая К нам стремится всей душой Но в точный срок, не ранее Образец старания Угадай фамилию Вышел на задание, в деле он не новичок, Как ухватит забачок, Да уронит так технично, как японский старичок, И венец создания. Вон компания, офиздепенела аж от ее послания. В европейской стороне осознали не вполне. Мы их добру их принуждаем, а иначе быть фигне. На войне, как на войне, нам на танковой броне Проездной в рейстаг одеда и автограф на стене растопырит.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 Спасибо за мысли, за стихи. А я напоминаю, это программа за Донбассом первым республиканском. У нас в студии был историк, поэт Владимир Скапцов, а мы продолжаем.